Аллилуйя. мы благословляем всей церкви нашей. Церкви. Ту поездку нашего брата Эди. брата Давида. На, брат Давид, на армянскую землю. На земля, и потом в сирийскую землю. И, земля, и куда не поведет его Дух Святой. И когда дагу, братцы, Дух. Держи его в своей руке, Господь. Держи его рука, Господи. Носи его на своих крылах. На свой крыле. Используй наших братьев. Используй наши братья. Как свои драгоценные сосуды. Как Да прославится имя твое. Прославит имя. Просто призываем твою защиту. Призываем Твои твою это защиту. Защиту драгоценной крови. Защиту на мы молились. молитвой единства. Если мы на единство. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. На Иисус И имя Церковь да скажет. И Амин. Амин. Слава Богу. Слава на Бога. У меня тоже сегодня свидетельство. Не в большей ты можешь степени оно коснется Турции. В голямой степени, что за Турции. А, я тоже увидел такую э, руку Божью. Когда мы прибыли в Стамбул. Когато стигнах мы Стамбул, уже, после, уже после казахстана След казахстан. и мы увидели там движение святого духа видях мы, там движение, кто на Дух. мы увидели что очень много молодых людей видях мы много молодых хора, самых разных стран ну, в основном это казахстан узбекистан, казахстан, от казахстана, узбекистан дальний восток от исток, южная корея, южная корея. Они получили откровение, те откровение. о том, что скоро надвигается сильное пробуждение. Че ще пробуждение которое будет в Турции. Което ще буде в Турции. И они уже начали съезжаться туда в, И всички, в Истанбул. И мы с Натальей посетили церковь для русскоговорящих. И, церковь за И мы увидели, что не только у нас оказывается. Видяхме, не самым при нас. И русские и украинцы собираются вместе. и И мессианские иудеи и христиане собираются вместе. это евреи и христиане Это есть и в других странах. в державе. В том числе и в Турции. И американцы еще там. Все, что? Африканцы. Африканцы, канадцы. Канада, а, с Канады, вот и Канада, И наши служители, вот Канада, мы очень хотели познакомиться. это женщина. Твоя одна жена? Ну, очень благословенный служитель. Много благословенный служитель. Ее зовут пастор Юнис. Я сказал, пастор Юнис. Мы с ней познакомились наконец. На, и на мы познакомились с ней. И у нас было прекрасное общение. И мы прекрасно с ней. Мне предоставили слово говорить в церкви. И да духом возможность договорять в церкви проповедовал проповедвах там последнее времени за последнее то время последних событиях. за последние события, и было сильное присутствие и, сил присутствие и потом после служения ко мне подошли служения, молодые служители молодые служители и попросили сперва помолиться за одного турка казахами, да се помолили за один турчин который находился в который был в долго депрессии. И мы помолились за него, помазав его елей. Пом, помолихме се за него и помазав а потом привели другого турка. Ну, после друг Турчин. И рассказали о нем такую историю. И одна за что он строитель? ЧТО Я строитель, Он работает на экскаваторе. Работает со И он где-то это было еще до землетрясения. Обещал, и он там где-то копал землю. Некоторые и, и нарвался на какие-то погребения. И погребения. И он, пере, он пережил что он говорит, что как будто бы в меня вошли какие-то существа. И то я проживал, все в него совлезли И после этого он стал одержимым человеком. и Его как в Библии начал бросать. то бить, бить о стены. Он громко кричал, ругался. Он набрасывался на людей. То есть их Потом он пошел в мечеть. После этого я в мечеть. к Кмула. Да. И обратился к нему, что бесы мучают меня. И то есть обернул к нему и сказал, что бесы вот его измышчат. Вы же священник. Нали я есть священник. Сделайте что нибудь. Направите нечто. И вы знаете, что сказал ему Мула? И как вам вот. Где я вижу руку Божию? Я, вижу Божию? я верю в то, что искренние, честные служители так должны поступать. И верю, что честные служители должны поступать. Мула сказал этому одержим, одержимому человеку, и это тоже человек, что мы здесь в мечети ничем не можем тебе помочь. Мечеть, меч... Джамия. Джамия, Джамия. Ничто не можем нам правим. Иди куда? Где, да, Иди в христианскую церковь. В церковь. Так сказал мула. Такая каза мула. Наталья, это слышала? Наталья Там тебе помогут. Там что тебе помогут. Слава нашему Богу. Слава наше Бог. Потому что имя Ишуа, оно и сегодня освобождает. За -то -то и днес Иисус Христос и сегодня имеет власть. Иисус Христос и има власть. Я этому был многократно свидетелем. И я много пути сомневшься этого У меня богатый опыт именно в освобождении. Имам гулям опять в освобождаемый. И так получилось, что, ну, я был как раз на этом служении. часть биатворческого на этой службе. И эти молодые служители сказали, что мы долго молимся за него. И молодые служители каждый хочет долгое время симолят за того человека. По, по два часа. По два часа симолим. Се Сейчас, наверное, и вы тоже будете очень долго молиться. И может быть весь его много-долго что симоляты. Они принесли ведро. Ты донес а, кош. Кош, да. Потому что, говорит, когда его начинает бросать, кидать, а что только за, за почву, да его начинает очень сильно рвать. За почву, да и сейчас все это будет. И того, что ты сейчас сега. он будет кататься. Сега ще се тркаля по трыкаля, Кричать, орать. Вика. Ругаться. Ще се кара. Сквернословить. Ште се... Ште хули. И он просто здесь все вот так. И ще об... да... Просто народному обрыгает. Не знаю, как по-болгарски. Mm -hmm. И ну, просто приготовили вот этот сосуд. Ты приготовил този кожу, този сосуд. Ну, знаете, я кое-что знаю. Но, а что? Я, да, я знаю точно, что там я оказался не случайно. Че не случайно? И я поделился своим опытом. И споделил свой опыт. В освобождении именно одержимых людей. На хором, я посмотрел ему в глаза. ему. И увидел, что он действительно одержимый видях, человек. Че Потому что его глаза были просто налиты кровью. За что то бяха Просто вот, ну, сплошные какие-то кровоизлияние И на глазах. Вот. И просто лицо его было пунцовым таким. И лице тому беше от ярости, от гнева. Беше исполнился с ярость и гнев. Кр красное лицо. Червяное лице. И он смотрел на нас такими просто дикими бешеными глазами. И то есть с деви очи глядал. И вы знаете, чем я поделился? И с какого споделил? Какво... Какво... Я спросил его имя. Он мне сказал и потом я сказал ему так ты знаешь сейчас тебе надо будет провозгласить что Ишуа — это Машех, че Ишуа Машех, что иисус это христос, че иисус христос что иса есть Масих? Че иса на трех языках ему объяснил. Язык ему Ты объяснил. понимаешь, о чем я тебе говорю? Разберешь ли, как говорит, ну, через переводчика, конечно, мы говорили. Через проводача говорим мы Я, конечно, понимаю. И... Тебе надо провозгласить. Трябода провозгласишь? Что Иисус Христос? Иисус Христос? И сам Асих. Сих, является твоим личным спасителем. Себя, твой что он твой господин? И ты отдаешь ему свою жизнь? И Тиму все свое сердце отдаёшь. То И тот, кто, в нас. И тот, кто это в, в нас? Бог. Бог. Во Христе Иисусе. Иисус он сильнее дьявола. То дьявол. Он одержал победу над дьяволом две лет то тому назад. Дьявол, что дьявол, пораженный враг. То пораженный победил дьявола, что годин. враг. Он всего лишь лжец, той лжец, Он лжет той лыжи. и делает это постоянно. И прави его постоянно. Он тебя обманул. Но скажи ему правду. Скажи ему, истину. скажи ему истину. Скажи ему, прямо сейчас, сатана. Скажи ему, себя. Во имя Исама Сиха. Во имя Ишо Машеха. Убирайся вон из моей жизни. вот мой живот. Вон! Пошел вон во имя Иисуса Христа. И вы знаете, этот человек с трудом, Наталья Свидетель. И же человек с много трудно. Для... Да, на имя Господь. Когда вообще? доказывал вот Господь. Просто вот так колбасите, да? Много трудно доказывать да это. Но он это сказал. казал. И в этот момент он получил освобождение. Момент получил освобождение. Как я это знаю? Как знал его У него лицо стало, стало светлое. И он заулыбался. Започинался усмехивался. Только что он был в гневе. Только что при чем? Некоторым он был пунцовым. Только что его глаза были налиты кровью. Причем малку учитель ему брал исполнение со И вдруг он выпрямился, заулыбался. И с видно что все исправилось, започинался усмехивался. Его лицо просветлело. И лицет ему стало светлым. Потом мы тут же сели. И вдруг соседних мы. Прошло всего лишь 10-15 минут. Минов А нам прогнозировали, что мы два часа будем молиться. А что мы часа? рвать и он будет кататься и будет Силен наш Господь. И вся слава только ему. И Очень важно церкви научиться пользоваться властью имени. в церкви научиться, у него Христос. только у него колоссальная власть. власть. Писание говорит, что вся власть отдана ему. И на земле, и на земле. Все преклонилось. Преклонило. Небесно-земное преисподнее Небесно и Сегодня пала под ноги Всичко нашего Господа. Пред... Но только у него победа. победа. Только кто-то об этом не знает. Не знает Но мы-то знаем, правда? Но мы. не знаем. Слава нашему Богу. Слава нашему Богу. Вы знаете, у меня сегодня для вас такой подарок. Несли вам подарок за вас. Казахстане я даром времени не терял. Казахстан не губил времени. И пока мы оформляли документы. Готовы оформим мы документы. А пока мы сидели ждали. Докату сидях мы и чайках мы. А и этот бывший одержимый. И то же бывший владан. Uh, он нам сказ сказал с Наташей, Той не с вы знаете, у меня uh, с такой радостью, с радость. <laughs> у меня есть для вас подарок, и, подарок за вас. и он куда-то побежал, из избега? ну, наверное, в машину свою, да. в и что-то оттуда принес, какой-то такой железный металлический ящик, железно-железно а, кутия, и он говорит, я хочу вам подарить, да uh, вот эту особенную турецкую брынзу, да, особенно турецкую, Турск, турскую сирены. И, конечно, мы приняли этот подарок. И приех мы тоже подарок. Потому что мы видели, что это уже наш брат. И видях мы <laughs> четвоечий наш брат. Во Христе Иисусе. Во Христос Мы приняли с радостью и привезли это в Болгарию. Приех с радостью и мы это в Болгарию. И потом через какое-то время я открыла эту банку консервную. Слышь, время утворих та здесь кутие. И там была как такая в рассоле. Брынза Саламур. Саламур. Ну я не могу это описать словами. Не могу это да, описать Наверное, потому что это было подарено от всего сердца. За что то было подарено от всего сердца? А, ну, ничего вкуснее. Я вот на земле... не говорю, это какая-то, Наташа, особенная брынза особенно сиреный она пропитана святым духом чай исполнена сосвязь я думаю ну такая вкусная много вкусно какой-то особенный специфический вкус и мой специфичен особенный вкус вот вроде бы брынза. смотри а в то же время что-то очень такое не но со что-то время нечто необыкновенное и я сегодня хочу вам прочесть одно место иском нездорово прочитаю одно место и потом спою вам песню опять и после чего испею песен в прошлый раз я спел песню песен, моего земляка на мой карагандинца О, человек, который живет его зовут олег русских он написал потрясающие стихи И написал прекрасные стихи. и на эти стихи Александр Розенбаум написал музыку и Александр Розенбаум е написал музыка по этой думе и он песню поет и это эта песня называется Стрекоза и та эта песня с Стрекоза одну и... вот одну конч. конч я поэтому думаю как христианин я имею полное право полное право что-то взять и у Розенбаума да что это Думаю, что он на меня не обидится. Мислит, что обиди да на мен, Потому что как бы немножко как бы претендую на его музыку. на него одном международном один конкурс. Это было в городе Алматы. Твое в град Бывшая столица Казахстана. Бывшая столица на Казахстан. А, я завоевал первое место. И я с получих пор Было с многих стран выставлены группы. И от много державе имаешье группы. И они готовили разные сценки, Ты готовила разные пьесы, творческие номера, творческие... какие-то песни. Пес, песни. И нужно было что-то э, сотворить. Что-то э, творческое. Творческо. Или это песня, некого, или это какая-то сцена, или что-то, что... -то, что было бы необычно, что тронуло бы сердца слушателей. Нечто такое, бедукоснуло сердца на слуш был, слушателей. Примерно на 300 человек. Зал был 300 человеком. Вот и разные группы выходили и просто прославляли Бога. Имаше различные группы просто в дзихах и православиях Бог. Да, это была международная христианская конференция. Бешено интернациональная христианская конференция, на которую со всего мира съехались. На какую-то цели святящиеся до и Врачи. Христиане. христиане. То есть необычные, не просто доктора. Не а доктора, которые уверовали когда-то. В Иисуса Христа. Христос. И стали христианами. И Я верю в то, что это особенная каста. Какая-то особенная прослойка. Одно дело, очень хорошо, когда доктор имеет призвание правда? много добрету има призвание и у него получается реально получается лечить людей и ему получала далеко во хоа я думаю что намного лучше но думаю, намного лучше, когда доктор еще и верит в Творца. Лекарь в творец и бог ему помогает и бог ему помога можете для этого прочитать 28 главу можете да 28 глава. Книга прочитать книгу иисуса сына серахова книга на иисус с, Сирахов, Син. Син, Сирахов, да. Это апокрифическое послание Ветхого Завета, послание от Завета. Но это настолько уникальная глава. Уникальная глава которая описывает саму суть. 60, ну, любой медицины. На, на медицина, как земной, так и небесное. Как земное, как такая небесное. И потрясающее послание. Твое потрясающее послание. И, вот, доктора выступали. докторы в излизали. И в финал вышли. Американцы. И в финале имашь американцев. Потому что они поставили какую-то очень мощную сценку. И ты имашь много мощной постановки. Как может работать команда? Как может работать один киб? То есть там примерно команда из восьми человек. Имашь группа отосем человеком. Они показывали, как сложно работает какой-то механизм. Ты показывала, как сложно работает один механизм? А, ну, по-моему, это был какой-то мотор. Моя бешеная как. Но этот мотор был сделан из людей. Ну то я бил направленно от хороты. И они настолько все отчеканили, что вот ну какие-то движения настолько ну видно, что у нас все было одна ночь. Имашь мы самой одна ночь? На подготовку. На подготовку. За одну ночь они отчеканили каждое движение. И за одна ночь ты всякого движения больше точно. И выглядело это очень впечатляюще. И снежеше что. Но все были просто в восторге. Всечки бяховы в восторг. Потом вышел я. После излязуха? Что я исполнил? Как вы исполнил? Знаете, ночью Бог мне дал откровение. И Бог мне откровение? За эту ночь я написал стихи. И написал стиху Стихи на одну из моих любимых песен. На одна, вот, ну, раньше еще, до уверования она, эта песня мне очень нравилась. И Я ее пел на гитаре. И я Что это за песня такая? Это, за песен? это песня вальс Бастон». Песен? Вальс Бастон. А Вальс Бастон. Кто ее написал? Я написал? Ее написал Александр Розенбаум. Александр Розенбаум. И так как я эту песню знал очень хорошо, Много тази песен. я просто помолился Господу и сказал, Боже, дай мне стихи на эту и музыку. Бог, да на тази музыка. И Бог мне дал. И, Бог и на следующий день я эту песню исполнил. И на следующий день исполнил тази песен. Все были... В какой-то степени ошеломлены. И всячки беха у чуда не. Именно тем, что песня была написана всего лишь за одну ночь. Читайте песню, песня написана за одно за однож. примерно за два-три часа. Два-три часа. Но сегодня у меня для вас какой подарок? Однажды мы вам подарок. Это песня о Вознесении Церкви Господней. Твоя за воз... Песня о Вознесении Церкви. -то. Примерно такая же песня, какая у меня есть, которая про коней. Почти, Все что такое, законы? Или я был вознесен конети. на колеснице, Так и церковь? Такая церковь По цыганской версии? Тоже будет вознесена на колеснице. что чтобы ты на <конярка. laughs> Но это уже другая песня. другая песня. Мы сегодня с вами представим, что Бог нас уже Возносит. Рано или я вот верю в то, что это будет еще при моей жизни. И я хочу быть к этому готовым. Я хочу, чтобы Христос меня вознес. Иском Христос, не знаю, как, Может, не знаем, как, как вы. <laughs> Может, вы хотите остаться. Может, искать, да устанете. Но я пойду туда. <laughs> И вот сегодня я хотел именно это предложить вам. И из кактовали предложат Мы будем петь эту песню. Не что, что я песен. специально попросил этот текст выставить на экране. на экрану. Э, мы вместе будем эту песню петь. И, заодно, и будем представлять, песен. что Иисус сегодня нас уже возносит. И что представим, что Иисус вече не возносит. И вот взвеси сегодня себя на весах, Господи. И стягать себя себе на Господний кантар. Легко ли вам будет? Оставите эту землю? Да, лишь будет лесно, да уставить это Легко ли вам будет оставить свою семью, да, свой дом? Да уставить свой стос семейства, дом, свою работу. Свою-то Кому-то может наоборот покажется, слава тебе Господи. Может мне кое скажет, слава на Бога. А кто-то подумает, да, что-то мне как-то, еще хочется здесь. А а может мне а кое-кто подумает, что ты все живее и моложе на Още не ты не сунутов. До да, сего взнеси. Вы готовы? Готовились ты к Вознесению? Да. Надо репетировать. Да Потому что кто-то настолько уже оттяжелел, что сейчас сплотом трудно подняться, чем да, трудно просто достанусь от стола. Я вам сегодня предлагаю встать все вместе. Да. Потому что тела наши, храмы наши должны быть приготовлены. это не требуют себя Мы опять же немножко, мы не репетировали э, это все экспромтом. Э, я хотел попросить э, текст выставить сперва на экране. Э, сперва будет первый куплет, по, э, он из двух абзацев, потом будет припев, потом еще второй куплет. потом Ну как все то же самое, как и вальс в Бастоне, только слова другие. Мы будем вместе петь вот, под эту музыку. Я сейчас попрошу включить музыку, там, погромче, потише, мы сейчас сразу сориентируемся. Да, можно уже пускать. О, еще погромче, пожалуйста. из сотен тысяч золотых камней, из построенного слова. Возвышался в небе город, в славе всех огней, не сходил с неба он И пел небесный в нем хор. слетались ангелы, весь послушать о Христе, прославить господа там и войти всем нам в полу, где он присутствует сам. Как часто вижу я сон, тот удивительный сон Сын Божий сходит с неба в славе, я спасен Блеснул, как молния, он, ударил Божий там гром И вместе с церкви я чудесно вознесен Как часто вижу я сон, тот удивительный сон Сын Божий сходит, с неба в славе Ты спасен Объединен От исполнения О годах с Как давно Уже влюбленная Невеста Все вестели Чая, сердце отворив Счастлив я, что Господь мне свое имя открыл А когда утихнут звуки в сумраке ночном В платье под Венец в город свой, в свой дворец, как хорошо будет в нем. И давайте вместе. Как часто вижу я сон, тот удивительный сон, сын Божий сходит с неба в славе, я спасем.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 чтобы мы были готовы к тому, Господь, вознесению, Господь, Отец, которому Ты нас готовишь. Ты приготовил для нас дворец, Ты приготовил для нас золотой небесный город, золотой Иерусалим, улицы которого золотые, основания которое построены из драгоценных камней, Господь Отец. Там, где Ты отрешь все слезы, Господь, Отец, и там, где не будет уже печали, но будет непрестанная радость и хвала. Спасибо тебе, дорогой наш Господь Иисус Христос. Аллилуйя, аллилуйя. Мы вместе да скажем аминь. Давайте мы воздадим славу нашему Господу. Да, садитесь, пожалуйста. «Аллилуйя» Уже неплохо. Ну, по крайней мере, вышел. Уже, да. Будущий евангелист. Я прочту вот это место, которое хотел прочитать. Прочитаю место. Книга «Откровения», 21 глава. Книга «Откровения», 21 глава. С первого стиха. От первого стих. Ну, песня-то понравилась вам. Харесе ли вы да? Все... Все улетели? <laughs> Или кто-то остался? <laughs> Мы уже на небе, правда? И честно, Из первого стиха. От стих. Апостол Иоанн. Апостол Иоанн. И увидел я новое небо и новую землю. И видях новую небо и новое земля. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали и моря уже нет. За что-то первое небо и первое земля приминаха и море не и я Иоанн, увидел святой город Иерусалим. Видях и светляграт новий Иерусалим. Новый, исходящий от Бога с неба. Приготовленный, от Бога, как невеста, украшенная для мужа своего. невеста, И услышал я громкий голос неба. И чух силен голос от престола. Говорящий. Кой тут Бога с человеками. Эту на Бога И он будет обитать с ними. Той, что обитава тях. И они будут Его народом. И сам Бог с ними будет Богом их. И сам Бог, Техин Бог, будет И бог всякую слезу сочий их. И той ще от И смерти не будет уже. И Не плача, не вопля, не болезни уже не будет. Ни то, ни ни болка, Ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле. И седаш всегда на речи все творю все новое вам скажи все творю все новое вам всичку. у тебя новое сердце. Имаш новое сердце у тебя новое тело Имаш новую тяу. у тебя новые кости. Имаш новые кости новые глаза николай Новые учи все исцелено. Мы питаемся от древа жизни. Листья для исцеления всех наций. Листата за исцеление ты Из шестого стиха. И стих. сказал мне. Совершилось. Я есть альфа и омега. Асим Альфа и Умега. Начало и Конец. Начало и Край Жаждущему дам даром от источника воды живой. На жаднящего дам даром у Тизвура наводната на живота. Побеждающий наследует все. Кто это побеждал, чтобы наследить тебя ничто. И буду ему Богом. А что ему будет Бог? И он будет мне Сыном. И то, Син. Бо же и неверных. Акого за застрахливсите и невервышите ты? Скверных и убийц. Марсните, убийците. Любодеев и чародеев И до и всех лжецов И до и Участь в озере огненном. Участь, в Горящим огнем и серой. Гори с ог огонь и жупел. Это смерть вторая. Твоя Скажи, Аминь Скажи аминь. То есть. Я ничего не придумал. Не а, то, что есть в тексте, то в этой песне. Твако то тексте и в моей та песен. что он есть и начало и конец? И шо, начало и Он есть альфа и, есть альфа и омега. Я был рад сегодня вам послужить. И много с радом для да вас послужить нес. Вот этим свидетельством. свидетельством. Будьте благословенны. Да, да. Слава Богу. Ну что? Мы укладываемся, помолимся сейчас за пожертвования, приношения. Я вообще хочу засвидетельствовать, как БОСК... Да, можете пока проходить.